Всем привет, остальным здравствуйте. В этом ролике я покажу вам способы, которые помогут понизить ваш пинг в CSGO. Однако вы должны понимать, что у каждого пинг зависит от разных значений. У кого-то он зависит от расстояния до сервера, у кого-то от типа подключения по кабелю или по Wi-Fi. У кого-то зависит от качества интернета, у кого-то зависит от компа и так далее. Поэтому нет уникальных способов, которые могли бы помочь абсолютно каждому понизить пинг в CSGO. Именно поэтому, если я вижу высокую активность под этим роликом, я обязательно запишу еще один видос, как понизить этот самый пинг, если я вижу, что эта тема будет вам интересна. А чтобы не пропустить ролик, нужно обязательно подписаться на канал с колокольчиком, потому что 90% смотрят мой канал без подписки. Что ж, на этом закончим с вступлением и переходим к самим способам. Первый способ у нас находится в Steam. Мы открываем, собственно, Steam, идем в Steam настройки и выбираем параметры в игре. Здесь у нас есть две галочки. Включить верли Steam в Игре, он отвечает за shift tab то есть будете ли вы получать сообщения, сможете ли вы пользоваться интернет браузером, чекать профиля и тому подобное. Эти многие пользуются, поэтому я не думаю, что кто-то здесь уберет галочку, однако она тоже поможет немножечко, но все-таки понизить пинг в кске. А следующая галочка игровой кинотеатр, бла бла бла бла, -бла я не думаю, что кто-то им пользуется, поэтому мы можем смело убирать здесь галочку и это немножечко понизит наш пинг. Не сильно, но все же. Далее мы идем в загрузки и здесь многие советуют ставить свой регион загрузки, это не сильно влияет на пинг, Однако, почему бы и нет, мы ведь ничего не теряем, поэтому выбираем здесь самый ближний к вам регион. И далее видим снизу две галочки. Автоматически обновлять игры, убираем. И разрешать загрузку во время игры, также убираем. Также мы можем очистить кэш загрузки, нажимаем ОК. Ok. После чего Steam у нас перезапускается и просит как бы ввести данные заново. Сейчас я это сделаю. Следующий способ у нас находится в диспетчере задач. Мы нажимаем правой кнопкой мыши по панельчике снизу, открываем диспетчер задач. Он может быть у вас вот так вот выглядеть, нажимаем подробнее. Дальше мы сортируем сеть, вот так вот нажимаем по ней, чтобы у нас выдавало сверху максимальное значение, вот то, что используется у нас в данный момент. И те приложения, которые у вас могут жрать много сети, мы, естественно, отключаем во время игры, и вообще, в принципе, можно их отключить. Если эти приложения у вас находятся в автозагрузке, и вы ими не пользуетесь, можете перейти сюда и отключить их чтобы они у вас, в принципе, не запускались вместе с запуском вашего компьютера. А следующий способ – это отключение антивируса во время игры. Почему только во время игры? Потому что антивирусник использует интернет-соединение для того, чтобы постоянно поддерживать актуальную базу данных вирусов, собирать с вас информацию и тому подобное. Он действительно может быть полезен, когда вы будете просто пользоваться браузером, однако он почти... Полностью бесполезен во время того, как вы будете играть в игру. Но при этом он будет жрать ваше интернет-соединение. И также будет жрать ресурсы вашего компьютера. И следовательно будет немножечко жрать FPS. Поэтому во время игры советую его отключать. Следующий способ это отключение автообновлений винды. Ведь действительно бывает такое, когда у вас винда просто начинает ни с того ни с сего обновляться. Чтобы отключить автообновление винды, мы идем в поиск. Пишем параметры. Заходим сюда. Выбираем обновление и безопасность, здесь у нас центр обновления Windows. Здесь нужно все-таки обновить винду до последней версии, чтобы ну, быть на последней версии, все будет оптимально и классно. Здесь мы можем нажать дополнительные параметры и выбрать дату, до которой у вас не будет как бы, обновляться винда вообще, чтобы она вас не тревожила. Выбираем самую последнюю дату, например, и идем к следующему способу. Следующий способ у нас находится в Steam. Мы нажимаем Steam, нажимаем «Профиль». Здесь мы видим игры. Нажимаем по ним и находим CS Нажимаем «Личная статистика». И здесь мы видим параметр latency. И здесь мы можем видеть сервера, на которые нас может закинуть в кс И здесь мы видим средний пинг до них. Я предлагаю запомнить три сервера с самым минимальным пингом и примерно среднее значение для них. В моем случае это вот, в принципе, 60-50, что-то такое. Далее мы идем в библиотека, Counter-Strike нажимаем играть. У нас запускается CSGO, где мы нажимаем настройки. Здесь вот у нас есть ползуночек, максимально допустимый пинг в поиске матчей. Его я советую опустить примерно до 70 в моем случае, то есть у меня пинг средний 60, я опускаю до 70, ну, мало ли там, что вдруг еще, да? На всякий случай, грубо говоря. Меньше ставить не советую, потому что у вас просто при поиске может не найтись игра и будет как бы нехорошо. А так у вас в любом случае найдется игра с вот таким вот пингом. Для меня комфортный пинг где-то 40-70. Я примерно на таком пинге играю. Какой же пинг у вас, обязательно напишите в комментариях. Если он уж очень большой, будет много людей с такой проблемой, обязательно запишу еще один ролик на эту тему. Что ж, в принципе, на сегодня это все Благодарю тебя, что досмотрел роли до конца. Обязательно ставь подписку и лайкайся на канал. Всем пока, остальным до свидания.